В целях экономии вашего времени скажу сразу, что примеры самых удачных аннотаций я приведу в конце видеоролика в виде скриншотов. Итак, к делу! Как просто написать аннотацию? Есть ряд простых правил, которые я придерживаюсь, которые меня не подводили. Первое. Пиши ее после того, как напишешь саму статью. Почему? Потому что увлекшись научной работой, она может выйти у тебя из-под контроля. Ты получишь интересные исследовательские данные, результаты которых будешь рассматривать совершенно не так, как планировал до написания работы. Второе. Относись к аннотации шаблонно. Дай в ней краткую вводную. Укажи цели, задачи, предмет исследования. Укажи, какая эмпирическая работа была проведена. Это более чем достаточно, чтобы составить впечатление о твоей работе и указать, что ты там мог написать. Третье. Оставь в аннотации загадку. То есть в заключение укажи, например, что по результатам проведенного исследования автор пришел к выводу о целесообразности и так далее. Но не давай конкретику, не раскрывай результаты своей работы. 4. Короче, если ты и так не понимаешь, как ее писать, то возьми свою готовую работу, прочитай ее своими словами, постарайся описать ее в двух-трех предложениях, как бы взгляд со стороны. Вот тебе и вся аннотация. Для любителей спокойно посидеть и послушать мой прекрасный голос, плюс еще стать немного мудрее, слушая, что такое аннотация и для чего она по сути нужна. Аннотация к научной статье – это обязательный элемент самой научной статьи, ее часть. В качестве примера в книге аннотация представлена прологом, в компьютерной игре – обучением ну, или Димоверсией в кинофильме – его трейлером. Аннотация нужна для того, чтобы человек, который ищет определенный научный материал, быстренько прочитал твою вводную и понял «О, вот что я искал». В связи с тем, что содержание научных статей является объектом авторского права, ты зачастую их текст не найдешь, бывает проблематично отыскать саму статью. Поэтому сами материалы научных статей размещаются обычно в платных электронных библиотеках, где их можно скачать, предварительно заплатив. По сути, для этого и нужна аннотация, чтобы заинтересованное лицо прочитало ее и приняло решение, тратит ли свои деньги на покупку полного материала статьи или же нет. Всем удачи! Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и говорите, что вам хочется увидеть в будущем. Так, например, данный видеоролик создан по просьбе человека под ником Татьяна Накова, который пожелал услышать мой прекрасный голос.